масштабное мероприятие для нас пригласило для вас экспертов рынка по социальным сетям. Интернет позволяет нам выходить напрямую на аудиторию, на огромную аудиторию, при правильной работе мы можем легко и быстро до нее дотянуться. Старшее поколение, которое раньше не знало с какого конца подходить к компьютеру, потихоньку начинает пользоваться и интернетом, и социальными сетями. Первым мы создаем бренд по сети. Мы находим те уникальные отличия вашей клиники, которые выделяют вас на поле конкурентов. Мы описываем стратегию, мы прописываем этапы, работы, мы выбираем ту социальную сеть, которая нужна именно вам, которая принесет вам клиентов. За три месяца вынуждены выросы наши 60%. Если бы мне сказали, это кто-то другой, я бы не поверила. Но это на самом деле. То есть все было то же самое, просто я немножко послушала людей и практиков, которые участвовали, да, я просто немножко поменяла. Важно, чтобы у вас был канал, и клиент мог вам как-то попасть через Telegram, через ваш сайт, через личный кабинет. Телеграм дорос до 13% и вышел на третье место, подвинув и Skype, и SMS. И наиболее активны там сейчас набирают аудиторию каналы с уникальным авторским контентом. Telegram более свободной ниши сейчас, чем социальные сети. Продвинуть канал в Телеграме сейчас проще, чем в социальных сетях. Зачем вам вызывать YouTube канал? И вот этот видеоролик позволил уже в течение первого месяца сделать выручку плюс полтора миллиона рублей. Вы можете точно так же этого всего добиться.